be a Well, you know, point Oh, yeah. I'm a voice because I'm a Oh, yeah. Yeah. yeah. no. be great That's what I'm going to say. it's the chip. It's paper. I want him, a chip. of And then just Thomas, one of those star. I'm a star. I'm a star. We get our daybreak. We get our daybreak. We Вот такое больное начало этой игры. Привет всем народ. Laser Disco Defenders. И знаете, я сразу хочу зайти. Эм, есть у нас French. Эм, ладно, придется играть с английским. Да. Аудио, ребят, я не могу, оно настолько громкое. О, спасибо, игра, что ты даешь меня даешь мне себя почише сделать. Давайте будем начинать. Да, конечно, с туториала начнем. Um, чтобы двигаться... Um, мы еще и летаем? Mm, блин, ребят, мне кажется, я в эту <свык> игру долго не буду играть. О, господи. О, мое так, ладно. Ой ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой, ой, ой, господи! В чем прикол? А? Уйо. Ладно. Эм. Так. Так, стоп, мы из пальцев стреляем? Нет, серьезно, из пальцев? Фу, господи. Вот так. Все, поехали. О, жизнь Оба. Ой! Воу, wow. нет, главное, она меня это успела, дал Убить, ну сердечко снять. А я ей не снял, да? Эй, можно мне персонажа поменять, пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу играть за афро персонажа. Я не очень люблю афро персонажей. Ну, просто вот не за то, что они, как говорится, черные извиняюсь за расизм опять же а, но просто обычно негры умирают первыми да знаете вот эти хорроры короче такие это из разряда из разряда фильмов блин я даже не знаю какой эпохи это отнести правильно чтобы никого не оскорбить как говорится но вот те хорроры которые короче Стандартные группа подростков, вот это Давайте, что я буду? Летать что ли? Нет, конечно. Пешочком пойду. вау вау Блин, от своих же лучей еще надо уклоняться. Кстати, довольно прикольно это. Я в первый раз такую вот механику вообще игры вижу. Честно говорю. Я в первый раз подобную хрень. Хрень, ребят. Играю. Но пока что это... Оу, это хрень не так бесит. Как я мог ожидать. Но она уже бесит. Тем, что она на уровне туторила такая длинная. Нифига нам не дали. Из объяснений. Груби крата. Да. На. Все, поехали вниз. На no. своего <свободил> же лазер. Уищет. Uh, <holy> uh, <свободил> короче, вы серьезно? Медальон андлог? Че? Че? Что происходит? у Ой-ё! -ой -ой. Ой -ой. Да! -а -а -а. Да, если честно, я хотел проиграть, потому что... Короче, что то тут разблокировано, а я нифига не одел. Эм. мистер Бейкер. А как менять? Эм, эй. А, во, понял. Томми. вот так, мистер Бейкер, у него 4 сердечка и 1 скорость. Томми, 3 сердечка, 2 скорости. Дона, 2 сердечка, 3 скорости. И Лиз, она вообще дико шустрая, но у нее 1 сердечко всего лишь здоровье. Знаете, мне хочется попробовать за Томи, потому что он должен быть еще быстрее, а, как бы. А, мы на нее, по-моему, нет? Да, мы на нее медальон взяли по факту. Но нет, вы... два, два, сердечко вышо. Нет, давай за Томи, да? Томи. Томи, или Джонс, Томи. Ой, вот он побыстрее будет реально. Мне вот как раз вот. А, смотри, задел, гад. Я задел, я гад. Шучу. Ты гад, Томи. Даже если ты не Томи, ты Томи, все. Еще бы мне то точности добавил в этой игре. Вообще было бы топово. А -а -а -а. Знаете, эпилепсиком в эту игру нельзя играть и вообще смотреть у кого есть эпилептические припадки пожалуйста отойдите от экранов монитора я я вас умоляю ребят вы не совершайте эту ошибку ну уйдите от экрана игра не стоит того если у вас эпилепсия ребят а свою задел. ой -ё. ой -ё. ой -ё ой ой ой господи чё за хрень ребят чё я ничего не разблокировал знаете шо а я не хочу играть за него он мне не нравится дайте на лис попробуем да, сыграть просто мне интересно насколько она быстрая по сравнению со всеми ними О, вообще вообще помню быстро и плюс она желтенькая ладно кого я обманываю она меня подкупила тем что она желтенькая какими то своими навыками, а тем, что она желтенькая. Блин, ребят. Мне нравится то, что она желтенькая. И в принципе вот эта скорость меня только подзадоривает, что ли. А. Это, конечно, мне не добавляет каких-то точностей в плане, но хотя бы.. хотя бы что-то. Есть. Так. Э -э -э так. Ух. Ой-ой. Есть. Есть. Есть. Есть. Ой. Так. Знаете лучших сторониться Кто их знает? Ой. Она ]あの я уже уничтожил ее. Окей. Okay. Uh... Напережение вот так один выстрел. На, сволочь. Ой, уже возвращается. Воу. Wow. Ух, знаете, вот это одно сердечко! Пол сердечка было. Ладно, еще одно. И, кстати, я уже дошел до шестого уровня. Ой, я надеюсь, это весь уровень. Нет. Нифига. Блин, вы серьезно? Их тоже нельзя касаться. Я думал, это что-то типа, ну, что-то. Ну, ладно, все. Кого я обманул? Нифига я не думал. Да. Эм, как бы. Во! Да, одеваем это. И поехали еще раз. Ой, хром костюм, все дела. Игра такая, она, по сути, в ней ничего такого нету. Оооо, несколько ударов, вау. Так, просто уровень разносить. А, упс. Нам сюда. Так. у то есть я могу добавить выше сердеч.. сердечков, чем у меня имеются. Имеются. Господи. Zoo. Задел. Конечно задел. Ой, долшок разряжен. Ну ладно, ничего страшного. Мы сейчас с вами это поправим. Так. Да. <с alguém> Мне кажется... Вот это оружие только с этим костюмом пойдет потому что на другом костюме в смысле на другом персонаже да правильнее пускать персонажа я не смог бы это пройти в силу того что в силу того что другие персонажи не такие быстрые и не такие изворотливые Так, аккуратно, аккуреера, аккуреера. Опа, сердечко! Ей! Да, игра такая задорная. Я не скажу, что она интересная в плане геймплея или сюжетной, тем более. Dark Light Vortex Power пап Короче, черная дыра. на Да, такое длинное название и на русском по сути просто черная дыра. так давай поехали так оба ц оба оба ца. ну блин эм, да давайте выходим короче эм, ну как то так в общем вот такая вот у нас игрушка всем спасибо за просмотр не забываем ставить лайки подписываться на канал После подписки нажимать колокольчик, а также не забывайте, что много еще остальных разных видосов, также список апрельских PlayStation Plus игр имеется у нас на канале. И если захотите, то мы в эту игрушку еще поиграем, может быть на стриме, а может быть я просто еще попробую перебить свой самый лучший результат, это шестой уровень. В общем, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотите видеть ее или нет.